Конечно, вообще просто наблюдение. Но ты mm -hmm. тут видишь, как раскладываешься. А в осознавании, будьте как у вас лингвистическое, вот это mm -hmm. вот отсюда выходит. То есть ты уже раскладываешься смотреть на жизнь. То есть есть некий кто-то, кто смотрит на какую-то жизнь. Mm -hmm. Или есть сама жизнь, если вот так mm -hmm. вот mm -hmm. просто. Mm -hmm. Для, ну, то, то же самое с этим осознаванием. С то есть я осознаю или просто вот процесс сознавания. Вот это вот как я, вот внимательно к тому, как вот это я возникает. Mm. То есть, смотри, получается, что еще раз, когда внимание на само внимание, оно обнуляется, остается лишь сознание. Когда внимание, например, на сознание, ты, то есть, как бы, у тебя еще как бы через некого тонкого деятеля, то есть, есть некое внимание, которое течет на сознание. А здесь внимание на внимание, все, вот. Никто ничего никогда не делает и не делал.